Я думал, сейчас кредиты все банки раздают. Мне постоянно приходили предложения. По телевизору постоянно об этом говорят. Все просто. Я начал задумываться о покупке квартиры, но начал считать и понял, что останусь без штанов. За страховку банка 39 тысяч. Ежемесячный платеж 37 тысяч. Проценты 13,5. Первоначальный взнос 400 тысяч наличными. А переплата за 15 лет почти 2 миллиона. И в какой-то момент я решил откажусь от покупки. А нужно было всего лишь доверить покупку риэлтору и обратиться к профессионалу. Индивидуальные условия по кредиту. Ставка всего 9,25%. Страховка – 17 тысяч рублей. Чуть увеличил первоначальный взнос. Оказывается, для него можно было использовать материнский капитал. И вот выплата уже 16 тысяч рублей. Мы о подобных выгодах даже не подозреваем. Но о них точно знает профессионал рынка недвижимости. Хотите сэкономить? Выбирайте профессионального риэлтора.